Здравствуйте дорогие друзья, в эфире радио национально-освободительного движения Сегодня у нас, как всегда, традиционный круглый стол по воскресеньям с активистами национально-освободительного движения В нашей виртуальной студии сейчас находится Олег Богатырёк город Москва, Татьяна Чупрова, город Санкт-Петербург Ренат Гареев, город Лениногорск, и Максим Новгалеев, набережные Челны. Сейчас мы обсудим флешмоб, который запустило Национальное освободительное движение с требованием проведения скорейшего плебисцита по поправкам в Конституцию. Сейчас мы попробуем понять, для чего это надо, ну, с какой целью это запускалось, и что это нам даст, и как это сделать. Давайте первое слово у нас предоставляется Ренату Горееву в город Ленина. Ренату, Ринату Эта акция очень понравилась, в принципе, мне я ей сразу откликнулся. Как... Но, правда, пришлось сразу с датой. это вот сейчас, как бы пока неизвестно, что скажет Владимир Владимирович 22 апреля. Поэтому хочется сказать, что все-таки. У нас впереди еще как, как бы, такие более утверждающие события которые э -э, конечно же зависят от нас от народа как народ решит в принципе так и, и э -э, я думаю будет и это думаю тоже отслеживается как-то и в сети теми э -э, так сказать ветвями власти которые у нас находятся там и э -э, все же э -э Впереди, Владе... как Евгений Алексеевич сказал, очень сложная борьба, конечно, за суверенитет у нас предстоит. и Это будет видно, видно уже после июля месяца, я так думаю, так как все-таки <смех> Дональд Трамп высказался в свои часы, что пандемия до июля месяца затянется. Ну, будем ждать, конечно, событий, как это все будет складываться в дальнейшем, это зависит также от наличия и от воли, конечно же, президента, насколько мы суверенны еще в плане законодательных, все, все же, если даже имея статью 15.4, 13.2 и так далее, вот. поэтому я думаю, вот с этими руководителями регионов мы еще поборемся. Ну и очень рад, что вот соратники, многие как бы вывесили флаги, вывесили э, и прямо баннеры, плакаты прямо то, что на улицу. Мне это очень порадовало и как бы дало своего рода э, такой толчок, толчок на то, чтобы вот все же был найден вот тот, э, как сказать, такой момент, чтобы мы могли все же смочь э, преодолеть вот этот вот, так сказать, я так называю недуг, который нам мировой правительство, мировой, так сказать, э, и однополярный мир, буду точнее, так скажу, преподнес, и очень много соратников откликнулось. Это говорит о том, что мы все-таки сплочены, едины, и нас никак э, не поколебить в этом плане, и мы все же страна победителей, и думаю, тот праздник 9 мая он все же пройдет, но пройдет, пускай по телевизору его покажут без бессмертного полка, но как говорится, с социальным расстоянием, но все же э, хочется, конечно же, вот я и общаюсь с некоторыми моими соратниками и на, на границах нашего, нашей необъятной России, э, ну, так скажу, что еще, еще все у нас впереди, еще все у нас впереди, не, не этот год как бы решающий, поэтому очень хорошо, что мы все же сплачиваемся. Многие, кто даже, вот, как Максим говорил, не узнают, но не, не, даже первый раз встречается с понятием, но, но все же приходят и... Активно подключается очень много соратников у меня и в Одноклассниках, и в других сетях, которые э, вот просто добавляются друзья, говорят, вот я ничего не слышал, вот прошу меня добавить оно, и что вы там расскажете, что скажете. Очень приятно, что э, те, кто… и вот я иногда веду и вас прошу вести интернет-пикеты у себя напрямую проводить эти интернет-пикеты именно с теми подписчиками хотя бы, которые у вас есть и добавлять прошу, пускай даже объявлена дополнительная пропаганда со стороны Америки, то чтобы внедрять своих как бы, работников в эти структуры так сказать, в кавычки. Вот. Все же всем пояснять и всем даже открыты, пускай будут открытые комментарии, пускай пишут что угодно, их можно, как говорится, эти так сказать Плохие комментарии удалить после, но которые не, не входят вот в этот, так сказать, нравственный как бы, уклад, да? кому не нравится. И чтобы вот в этих комментариях вот действительно можно было видеть и вести вот эту борьбу. Это сейчас очень важно и очень хочется, чтобы каждый из нас все же сплотился вокруг национального лидера, поддержал его что он все-таки сказал до 30 апреля сидеть дома, и чтобы мы сидели дома. Даже вот сейчас все усиливается очень, и видно, как вот ездят даже сейчас в деревнях полицейские машины. Все же вот это вот, как сказал Евгений Алексеевич, если мы не сможем самоизолироваться из-за того, что некоторые идиоты этому способствуют, и вот пытаются распространять эту как бы, болезнь своим, своими этими выходками на улицу, все же вот эта вот самоизоляция, она, именно если мы сможем в таком гражданском, без чрезвычайного положения, без остального, как бы, без остальной компоненты, то, конечно же, у нас очень много... Мы сможем преодолеть и понять, что вот действительно мы как граждане сможем сплотиться и даже не не вводя никаких чрезвычайных положений преодолеть. И вот эти вот баннеры, они которые устанавливаются и до сих пор висят в каждом городе, до сих пор хочу сказать и подчеркнуть, что в моем городе до сих пор ЦИК не вывесил ни одного плаката, ни одного так сказать буклет он не раздал ссылаясь на то, что сейчас и молодежь занимается у них чисто со стариками и с другими как бы лицами, которые нуждаются в помощи от волонтеров вот. и я конечно буду своего рода в этой части после того, как сниму плакат, конечно же давить на центральную избирательную комиссию у себя в регионе, чтобы они действительно подключались если нужно, я буду свои услуги предлагать, чтобы можно было и туда как-то, может быть, как волонтер подключиться. И всех также соратников этот, призываю, и всех тех кто, граждан, кто смотрит эту трансляцию, пожалуйста, подключайтесь аккуратно вот к этому процессу. По, по крайней мере, сейчас можно договориться и в сети, и вот вообще выйти на контакты с местными муниципалитетами и Понимаю, во многих регионах они сейчас как бы и прерваны, и они там, по-моему, после 13 апреля даже, по-моему, сообщений не смогут в этом плане отсылать. Но все же можно созвониться, оставить свои заявки. Если кто хочет наблюдателям можно записаться заранее в эти избирательные комиссии по тому полиписциду, который у нас впереди пройдет. Поэтому у нас очень большая, друзья, задача, очень большая соратники задачи. И всех прошу я к этому процессу, который вот у нас сейчас идет, идет как, ну, как каток, можно сказать. Надеюсь, Владимир Владимирович утаит вот эти желания местных чиновников и все же перекроет вот эти вот дороги, которые они противоправно будут пытаться этим всем заниматься. Вот вот в Москве, да, потому что у нас там на метро, ну, как бы создавали такие условия, что там, еще больше заболевших было, то есть Собянин ссылался на ОВД, ОВД ссылался там, на другие как бы структуры, то есть вот этот вот, замкнутый круг такой, который знает только они сами, в принципе, кто им давал указания и так далее. Поэтому, чтобы вот таких процессов не происходило и чтобы мы смогли действительно как граждане выстоять и помочь в этом плане выйти из, этого, из этой оккупации хотя бы частично на первом этапе. Я хотел бы, чтобы все включились именно кому до этого перечисленному, чтобы это было, в принципе. Всех благодарю, спасибо большое. Всего доброго. И сейчас слово предоставляется Олегу Богатыреву. Олег, вам слово. <связь> благодарю, Максим. <связь> <связь> вот этот флешмар... Я вижу его полезность, но хотелось бы сказать некоторые уточнения, может быть, для того, чтобы не нарушать порядок вещей, которые запланировал президент и его команды. Вероятно, что ситуация для голосования не самая лучшая, и не только в плане пандемии, но, наверное, еще в плане готовности народа проголосовать именно за поправки. И вот тут вот назначение в наших флешмобах, назначение какой-то даты голосования, оно, мне кажется, излишнее. То есть нам не следует внедряться в программу президента и настаивать на какой-то дате. Потому что им там лучше знать, когда готов народ проголосовать именно за. А в нашем флешмобе надо сосредоточиться именно на о разъяснении сути поправок чтобы люди сами захотели а не кричать что мы на такую то дату хотим прийти проголосовать но придем и проголосуем и 80 процентов будет против и это что мы на президента что ли сыграли нет мы против него сыграли вот тут момент такой важный то есть не вести сейчас речь о каких то датах просто говорить о пользе этих поправок а Укрепление суверенитета и так далее А сегодня вот вылазит же во время самоизоляции очень много проблем И в первую очередь вот такие базовые проблемы общества Которые связаны с воспитанием, с образованием Вот сейчас сидят люди с детьми дома Нужно выполнять какие-то задания Значит, Со школы дают онлайн задания какие-то а дети должны их выполнить. Такой значит, онлайновый процесс обучения. И что мы видим? Мы видим, что мучаются и дети, мучаются и родители. Там дают какие-то задания, которые ребенок еще не совсем понимает. А родителям приходится вникать вот в эту суть заданий. И потом еще объяснять ребенку. То есть, для выполнения одного задания уходит масса времени и родителей, и детей, и все мучаются, и вовремя там не, не успевают выполнять, потому что дела еще другие есть. То есть полнейший бардак происходит в системе образования, и это не просто он случился, это базовая проблема вообще нашего общества. И говорить надо о самом как бы, начале вообще, откуда это образование появилось. А можно узнать суть образования со слова «школа». Школа, она производная от слова «схоластика». Схоластика – это вообще направление философии, которое возникло в средние века в Европе. Это можно посмотреть по словарям, там по Википедии. Определенное образование, которое построено на логических каких-то принципах, кстати, логика Аристотеля там применяется, и католического богословия. Вот это философское направление, оно легло в основу нашего современного западного образования. Отсюда и слово ⁇ школа ⁇ с Но другое понятие этого слова, это выхолащивание. То есть, живые знания, по сути, выхолащиваются в этой системе. И система, особенно Болонская система, которая с 90-х годов у нас, нет, она, по сути, кодирующая система педагогическая. Она настроена на тестовую, тестовую систему образования, которая э, фактически производит зомби людей, специалистов, э, которые лояльны определенной системе. То есть речь не идет там о развитии личности, а речь идет о, значит, выковывании такого э, раба, так скажем, закодированного технического человека. И вот мы видим в этой системе, что э, напичкивают ребенка определенной фактологии, которую ему нужно зазубрить и, значит, посредством единого госэкзамена пройти тестовую проверку, поставить ту или иную галочку, там, показать, что он изучил. Но мы видим, что время информационной эпохи, оно предъявляет новые требования. То есть вот эта вот система зазубривания, она становится все менее и менее эффективной в учебный процесс невозможно впихнуть всю фактологию которая сейчас всплывает в информационной эпохе и приходит время другого типа образования это образование называется методологическим его элементы кстати вводились еще в советское время во времена Сталина определенные условия существуют для этого образования ну, Во-первых, это всеобщий доступ к образованию. То есть, это не должны быть ограничения ни сословные, ни кастовые, э ни наличие денег. То есть, всеобщий доступ к образованию. Это первое, что должно быть. У нас сейчас вот с 90-х годов возникли уже барьеры на пути всеобщего образования. То есть сегодня у нас, как в обычном капиталистическом обществе, нужны деньги, чтобы получить образование нормально. А второе, и это тоже очень важный момент, это необходимый минимум предметов общего профиля для того, чтобы у ребенка сформировался общий вид э, мировоззрения, понимания природы и сути вещей. Сейчас что происходит вот в Болонской системе образования? Наоборот происходит сужение э, спектра знаний. То есть вы выберете те знания, которые пригодятся ребенку в будущем. И все. А другие отбросьте. И что мы видим? Мы видим, что появляется, ребенок вырастает, как узкопрофильный такой робот, зомби, у которого психика настроена только на один предмет. И он, широкого мирозрения у него нет. И это второй момент, когда нужно давать необходимый минимум знаний о природе вещей, о мироздании вообще. И сегодня это сужается. Это очень важный момент. То есть дети выпускаются и со школы, а потом и из вузов, ну, фактически зомби, а зомби это идет еще с системы Древнего Рима, когда в Риме существовали рабы. Вот как раз система э, Древнего Рима, она была настроена на то, что э, рабы не должны обладать знаниями. Им было запрещено вообще получать образование. Они получали только минимальный э, спектр необходимых навыков для выполнения определенной работы, так скажем, материального труда. И больше ничего им не надо было знать. Вот сейчас у нас э, баллонская система образования, она воспитывает зомби-рабов, которые имеют узкие навыки значит, в каком-то определенном труде, а общего э, понимания и мировоззрения о мире, они ну, не имеют просто. У них недостаточно информации в их интеллекте, в их голове, для того, чтобы сформировать общую картинку э, мироздания. Соответственно, мы имеем э, подрастающее поколение, которое просто технические люди. Они не образованы, они знают какие-то отдельные навыки. И какую-то разрозненную фактологию, которую они сразу после ЕГЭ напрочь забывают. Вот к чему мы идем. Мы идем фактически ко времени Древнего Рима, когда были, значит, привилегированная элита обладала надлежащим образованием. И массу рабов, которые не должны обладать образцами. Вот Балонская система она плодит вот это рабовладельческое общество. Мы должны это, к этому очень серьезно относиться. Ну и по сути очень важное качество это возрождение своей как бы культуры, потому что культура, которая идет с запада, она не сделает нас умнее, она не создаст платформы для рывка, для, для развития страны. Она по-прежнему будет поддерживать рабовладельское общество. И вот поэтому и нужен нам суверенитет, и вот поэтому нам нужны вот эти поправки, как первый шаг для укрепления... Суверенитета, а на платформе суверенитета мы уже сами можем применять навыки творческого образования, менять систему образования. Это очень длительный процесс, это не одно десятилетие. И вот полумерами мы сейчас вопросы вот с нашими детьми, с образованием мы не, мы не решим просто. Это бесполезно. Поэтому вот чисто говорить о пользе поправок но не назначать какую-то дату. Вот мое мнение по этому поводу. Благодарю. Спасибо. Следующее слово предоставляется Татьяне Чупровой. Татьяна, вам слово. Спасибо, Максим. Доброе утро, коллеги, друзья. Ну, Во-первых, хочу поздравить нас всех со светлым праздником Пасха. Действительно светлый праздник, прекрасная традиция русского народа. По поводу нашего мероприятия флешмоб, оно, на мой взгляд, очень логично в сегодняшней ситуации. Потому что, во-первых, нужно понимать, что сами поправки они уже приняты стандартным законным путем, прошли процедуру принятия конституционных законов. И когда Элла Панфилова говорит, что они уже действуют, то, в общем, она правду говорит. Это то, что касается юридической части. Но мы же с вами прекрасно знаем, что для того, чтобы законы начали действовать по-настоящему, мало их принять просто на бумаге, просто пройти какую-то процедуру да, техническую. Законы должны лечь на не только законодательное поле, но и на восприятие и принятие их народом, которые будут в них жить. Ведь мы все живем в правовом поле, и от того, как мы принимаем это правовое поле, насколько нам хорошо и комфортно в нем жить, так и складывается наша жизнь. То есть, с одной стороны, юристы прекрасно понимают, что это такое, и выполняют свою часть работы, создавая такие законы, законодательное поле, потому что мы же все равно один народ. С другой стороны, мы, как обычные граждане законопослушные, принимаем создаваемое юристами поле и живем в нем, в гармонии, стараемся да, все вместе жить и во благо будущих поколений. И поэтому, исходя из такой позиции, всенародное голосование имеет очень большое значение. Оно дает легитимность. Вот ту легитимность, которую получила Конституция 1993 года. Много вызывается споров и обсуждений, как она была принята. Но был референдум и было голосование. Ее приняли. Поэтому и поправки, такие тем более серьезные, должны быть тоже приняты, если можно сказать так, внутренним содержанием нашего народа. А это единственный способ – это провести всенародное голосование. Но так сложилось, что мы оказались в состоянии карантина. Ну, то есть это, ну, вот так, как говорится, произошло. Поэтому э, сроки голосования были... Перенесены. То есть само голосование Путин же не отменил ни в коем случае. Он просто в силу того, чтобы поберечь население, чтобы э, не быть безответственным политиком, он же тоже понимает значение всенародного голосования, но он также понимает и значение здоровья нации. Наше обычное физическое здоровье также важно. Поэтому голосование ведь никто и не собирался отменять. Его просто перенесли в силу, скажем так, форс мажор технических вот этих вот сложностей. Поэтому то, когда Олег говорит, ребят, давайте дату не будем ставить, потому что мы несколько подставляем Владимира Путина, здесь я полностью поддерживаю его позицию, потому что ведь требуя какую-то конкретную дату, мы как будто не доверяем инициатору этих поправок, выставляя какие-то вот требования о цифрах. А ведь дата будет назначена, исходя из благоприятной обстановки с, со здоровьем нации. Когда будет совершенно безопасно собираться в больших количествах, но все-таки на избирательный участок приходит большое количество народа. Когда будет совершенно это безопасно, тогда и можно будет, без какого бы то ни было риска провести это голосование. И вот все вместе, понимая вот эту ситуацию, появление инициативы провести флешмоб в онлайне, оно просто бесценно, если можно так сказать. Потому что м -м, значимость и готовность людей а, показать, что они принимают эти поправки, что они дают им легитимность, Пусть даже вот, вот в таких вот условиях оно очень дорогого стоит. Поэтому и флешмоб, как, вот, знаете, как большая волна пошел по стране. Люди не только фотографируются сами с плакатами, фотографируются с семьями. Сейчас пошло. Уже такая направление уже на балконах вывешивают, да, в окна, огромные плакаты. То есть дома уже, можно так сказать, принимают участие во флешмобе. То есть понимание нашего народа, о ценности и о вот этой вот глубинной значимости тех изменений, которые ну, с юридической точки уже зрения прошли. Но вот с точки зрения сакральности, все-таки их нужно закрепить. И вот понимание в нашем народе, это, конечно, есть. Поэтому сам флешмоб, он очень ценен. Вот моя позиция по поводу флешмоба. Ну, я тоже хочу добавить, что вот эти поправки, они как раз и были направлены на то, чтобы оградить Россию от вмешательства вот этой Всемирной организации здравоохранения так как Владимир Владимирович уже видел, к чему, что, к чему это идет, что уже в Китае начали закрываться города, уже начали в Италии умирать люди. И в этой связи он решил, что необходимо нашу Россию отменить вот этот вот приоритет, ну, установить, установить приоритет российской конституции, чтобы... Международные организации не смогли взять под контроль вот так вот наши регионы, но поправки принять так не удалось, так как он обозначил, что поправки вступят в силу только после того, как проголосует за них российский народ. Ну, то есть народ решит, будет ли принято эти поправки или нет. И это он прописал в законе, и этот закон, именно поэтому мы не успели принять поправки, так как... Всемирная организация здравоохранения взяла под контроль наши регионы, ввела здесь карантин, то есть увидели, что зреет заговор против однополярного мира, ну естественно, что надо сделать? Ограничить передвижение рабов, запретить им встречаться, чтобы не было заговора, сделать все возможное, чтобы это важное решение не было принято. И они вот это сделали. И теперь мы понимаем, что вот эта ситуация будет усугубляться до тех пор, пока вот эти поправки не вступят в силу. После того, как эти поправки вступят в силу, то есть народ за них проголосует, тогда мы сможем поставить запрет исполнять нашим чиновникам указания международных организаций, то есть всемирное здравоохранение уже не сможет нам здесь влиять, И сразу же мы сможем ввести в эту работу Министерство чрезвычайных ситуаций за дело возьмутся эпидемиологические службы, за дело возьмутся вирусологи и тогда мы быстренько вылечим этот карантин, возьмем эту эпидемию под контроль, то есть используем наши механизмы, которые у нас имеются на протяжении всей нашей истории, нашими предками они созданы, то есть это не первая эпидемия, мы знаем как с ними бороться. Но сейчас Всемирная организация здравоохранения, она не создает условия, чтобы победить эпидемию. Она создает все условия для того, чтобы ее создать и для того, чтобы обозлить людей. У них сейчас идет цель именно перехватить власть. То есть сейчас уже звучат призывы, что необходимо выходить на улицу со стороны пятой колонны, Необходимо нарушать закон. Необходимо требовать отставки президента. А что значит отставка президента? Они пытаются обезглавить наше государство. То есть во время войны, вот сейчас вот идет война, биологическая война. Это все прекрасно понимают. Уже звучат, что этот вирус создан искусственно. То есть создан искусственно, значит запущен искусственно, значит с какой-то целью. Целью уничтожить какое-то государство. В данном случае однополярный мир пытается укрепить свои позиции и еще больше укорениться. То есть начать уже править миром не так, как они экономически, политически, а еще и военным способом. То есть так как видят, что поднимается национально-освободительное движение то там, то тут, то, то в России, то в Китае. Для них это неприемлемо этой угрозой их национальной безопасности как они говорят что ну и в этой связи вот сейчас идет подавление карательная операция то есть сейчас вот эти цифры они все-таки растут пусть даже пусть даже люди умирают не от коронавируса там ну как мы знаем коронавирус могут найти у любого человека он есть то есть просто иммунитет с ним хорошо справляется. Но если им привозят труп, они его скрывают, находят коронавирус, пишут заключение, что умер от коронавируса. И начинают наращивать вот эту статистику и поднимать ажиотаж в средствах массовой информации. Ну то есть идет, идет прямое психологическое воздействие на людей, что и подается с той стороны, что это как будто Путин здесь устраивает вот эту блокаду. Ну то есть народ должен разобраться, вот этот флешмоб как раз направлен на то, что когда будет критическая масса народа, которая будет готова голосовать, это будет уже видно в социальных сетях, будет видно по всему интернету, будет видно прямо на улицах городов, что люди требуют выхода вот из этой ситуации, дают, дают возможность нашему, нашему правительству, России решить этот вопрос. Сейчас... В данный момент решают вопрос у нас муниципальные службы и губернаторы борются, пытаются взять под контроль эпидемию. Хотя есть специальные эпидемиологические службы, но Всемирная организация здравоохранения не допускает их к решению этого вопроса. Поэтому вот, вот этот флешмоб, он и направлен на то, чтобы народ... Выразил свою волю голосование за поправки в таких условиях, то есть в условиях военных действий пойдет, проголосует, даст право патриотическим силам взять под контроль ситуацию. Пока у нас такого права нету, и мы будем нести потери, и чем это все кончится конечно же, опять решать только народу. Если народ решит сдастся, то. Соответственно, он будет уничтожен не вирусами, так лекарствами от этих вирусов. Могут себе позволить технологически такие моменты, что сделают прививки всем от коронавируса, а через год все умрем от какой-нибудь непонятно чего. Вот и все. Ну, это вкладывается в ту логику, что они намерены сокращать население планеты, так скажем, теория золотого миллиарда, ну... Скорее всего, по этому плану они и движутся. Да, я хотела бы вот продолжить, Максим, вашу мысль о теории, золотом, о теории золотого миллиарда. Конечно, это мы знаем, теория эта существует, и в рамках этой теории есть организации международные, которые живут и действуют, воодушевившись, да, скажем так, этой теории. Валентин Катасонов много об этом тоже как профессионал рассказывает, объясняет как финансист. Он вообще сомневается, что разговор идет о миллиардах. Он говорит, там не золотой миллиард, а миллион. Ребята, все гораздо жестче на самом деле. Но нам-то, как говорится, от их цифр ни холодно, ни жарко. Суть ведь этой теории – это же античеловечная подход вообще к миру людей. Ведь основная идея это, всей этой теории – это перенаселение планеты. Ну да, конечно, в системе, которая, в которую выстроил однополярный мир с центром, да, за океаном, действительно, вот в этой страшной античеловеческой системе, в их системе, да, конечно, по их мнению, большое количество на планете живет лишнего населения, в первую очередь в Африке, черного населения, потому что оно тяжелее всего контролируется. Население, допустим, в Китае, вот это валовый рост, или в Индии взят под контроль. Вот китайцы справились, индусы, фактически тоже смогли полностью управлять этими процессами, но к ним благосклонно относятся представители вот этой вот правящего круга, живущего в теории золотого миллиарда. Но мы же должны понимать, что как только произойдет переформатирование мира в глобальном смысле, то вопрос лишнего населения отпадает. Ведь мы же с вами прекрасно видим, что у нас огромная планета, богатейшая планета. Она может прокормить не только эти 7 миллиардов, которые живут, мне кажется, она может прокормить в 10 раз больше. Вопрос только, как мы выстроим свою экономику, использование тех, тех даров в виде природных ресурсов, климатических зон, вот этих богатейших почв, которые у нас есть для того, чтобы люди жили и процветали на всей планете. И вопрос не в том, что ресурсов не хватает. Ресурсов не хватает им, в их античеловечной системе. В нашем понимании ресурсов более чем достаточно. Вот это нужно понимать. Но мы должны тоже хорошо понимать, что те, кто выстроил этот страшный однополярный мир, они действительно очень сильны. Они действительно обладают большим и мощным потенциалом и военным, и финансовым. И переформатировать мир, даже всему человечеству, объединившись, будет непросто. Потому что э, ведь и в Соединенных Штатах, ну надо признать, есть и растет все больше и больше людей, понимающих вот эту вот э, ужасную систему, в которую они же сами и выстроили. Там тоже есть люди, которые хотят ее поменять, всю эту систему. Но система размером в глобальную планету, глобальную, так просто не меняется. Она уже живет своей жизнью. И вот это вот тоже надо учитывать. Вот объем вот этой системы равной всей планете, он уже, мне кажется, в, в некоторых ситуациях вышел из-под контроля тех, кто его строил. Поэтому поменять его всю эту систему необходимо, но и понимать нужно, что это очень сложно. Поэтому э, тот курс, который взял Владимир Путин в первую очередь на суверенитет и спасение самой большой страны мира – ведь несмотря на то, что СССР развалился территориально, Российская Федерация по-прежнему это самая большая территория мира с самыми большими ресурсами потенциальными, самым большим объемом пресной воды в мире. Человечество не может жить без воды. Россия является самым большим, самым, ну, это бриллиант в короне мира. Это самый лакомый кусок, который только может быть. Поэтому, понимая это, Владимир Путин ведет очень рискованную, с одной стороны, но в то же время очень глубокую игру. И то, что ему удается, пусть маленькими шажками, шаг за шагом, аккуратненько на протяжении всего этого времени выруливать из вот этого глобального тупика, Потому что ведь мир действительно смотрит на Россию и ждет от нас, от русских помощи. Ведь это правда. Они считают, что именно мы и сможем придумать тот способ, которым и спасется весь мир. Они честно об этом иностранцы вообще не говорят. Они ждут этого. Поэтому вот, э, все действия нашего лидера нужно и расценивать с пониманием вот этой вот большой значимости. И сюда и укладываются как раз и понимание, и ценности, и значимости поправок. И вот эти вот некоторые ограничения, которые произошли из-за карантина. Поэтому не нужно его торопить, нужно тихо, спокойно дождаться. Потому что политика и специалистов в международных делах, в глобальном управлении такого уровня, как Владимир Путин, в мире, я думаю, ну, очень мало. Поэтому не нужно его торопить. Я думаю, он сам справится и сам знает, когда вводить ту дату, когда мы сможем прийти на участки и спокойно проголосовать, принять те поправки, которые он и предложил. Спасибо. Я еще хотел логически тоже именно сказать о безопасности нашего общества, поскольку если даже будет у нас первое лучшее оружие, то необразованное общество, оно не сможет защитить страну. И страна это разрушится все равно. А задача это дать правильное мировоззрение детям, нашему подрастающему поколению, которое дальше будет нести развитие страны и охранять границы страны и вот тут конечно нам образование Болонская системы оно никак не подходит оно только работает на разрушение России и вот чтобы логически завершить то, что я говорил переход от вот этой выхолощивающей системы образования к методологической он и заключается в том, что Ребенку нужно дать знания, во-первых, обеспечить для всех слоев населения широкий доступ к системе образования. Второе, это давать необходимый широкий объем предметов широкого спектра, для того, чтобы сформировать у ребенка общее мировоззрение. И третье, это уйти от зомбирующей педагогики, от кодирующей педагогики. Мы должны давать ребенку знания, и вообще, я считаю, нужно уйти от отметок, вот этих оценок. А мы должны давать понимание ребенку, понимать базы, базу этого предмета и давать инструменты для того, чтобы он сам начинал выбирать из того объема информации, который у нас сейчас есть, необходимо и выстраивать свое понимание данного предмета. И в этом плане, я считаю, даже можно рассматривать изучение отдельного предмета, например, весь месяц идет изучение физики когда дети, не прерываясь на несколько предметов в течение дня, они изучают непосредственно физические явления, законы, и это раскрывает суть этого предмета. То есть дети, они проживают этот предмет, не зазубривая, а получая основы и пользуясь этими основами, выбирают, строят уже свою систему понимания предмета. И для этого оценки не нужны. Для этого достаточно беседы с преподавателем, чтобы видеть, как ребенок понял, ему интересно или нет. То есть, опять же, вот это вот сидение на уроках. Когда человек садится на пятую точку, у него отключаются все сенсорные способности. То есть, он уже массу не может выполнять, ограничивается чувственное восприятие человека, когда он сидит на пятой точке особенно представляете это для ребенка шести-семилетнего когда у него тело развивается он должен двигаться То есть полностью надо менять и это ну я не знаю это вот один из столпов безопасности национальной безопасности нашей страны и мы это сможем организовать непосредственно самостоятельно не без потому что из запада идет только вот Дурман, вот этот балаган, вот этой баллонской системы. Вот, благодарю. Ну, на этом наша передача подошла к концу. Я думаю, уважаемые зрители, вы посмотрите, напишите в комментариях, какие у вас есть вопросы, замечания, предложения. И приглашаем всех участвовать в нашем виртуальном круглом столе. Приглашаем задавать вопросы. Также приглашаем распространять наши видео, включаться в группы и сообщества в социальных сетях, участвовать во флешмобе, ну и продвигать наше всенародное голосование по поправкам, по отмене внешнего управления, по возврату суверенитета. Дальше будем проводить расследование событий 1991 -го года и Запускать судебную процедуру отмены всех незаконных нормативных правовых актов, которые нарушили территориальную целостность и ликвидировали органы государственной власти СССР в 1991 году. Вот. Это необходимо для этого воля народа, народа непосредственно проживающего на нашей территории. Вот как вам некоторые говорят, что надо... Нам не надо в этом участвовать, не надо голосовать, мы потому что граждане СССР, мы из гражданства СССР не выходили, наша Конституция СССР действует, но уже сейчас необходимо понять, что после того, как Конституция СССР действует, вы же сами на этой же территории приняли другую Конституцию в 93 году. И уже на основании ее выстроена вся законодательная система. Вот эту законодательную систему надо менять. Опять же, нами, опять же, мы сами, проживающие люди на этой территории, да, мы не выходили никуда, но мы меняем те законы, по которым мы живем. И вот сейчас мы меняем этот действующий закон, выводим страну на суверенные рельсы, а там мы уже сами решим без. Заокеанского господина Как нам жить на нашей территории Как распоряжаться нам своими ресурсами Ну и Уже решим, выберем наш путь Совместно, сообща Поэтому присоединяйтесь Будем учиться взаимодействовать Будем учиться вместе договариваться И принимать решения В нашей стране Спасибо, всего доброго, до свидания